Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми актуальными новостями из мира Вальхейма. Ну и в данном выпуске я расскажу и покажу тебе в деталях про то, что же хотят завести нам разработчики в ближайшем патче под названием Туманные земли и их сокровища. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А ты пока смотришь, пожалуйста, прожми лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а я взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами поставить самым разным современным видеоиграм, таким например как Вальхейм и не только. Ну а мы конечно же начинаем! Буквально сегодня разработчики выкатили такую интересную информацию касательно совершенно нового контента под названием Туманные земли и их сокровища. Показали нам несколько интереснейших скриншотиков, ну и давай коротко обо всем и поподробнее. Ближайший патч будет выпущен с месяца на месяц, к точной даты пока нам к сожалению не сказали совершенно никакой. Ну и вот чем будет примечателен данный патч. Во-первых, какие-то зацепочки можно будет найти на болотах, на которых происходит что-то странное и необобразимое. И только самые отважные викинги, которые не побоятся разведать ситуацию, получат в награду материалы, из которых можно будет создать нечто абсолютно новости. Чувствуешь, да, зритель, как разрабанным загадочками, да, тут впаривают кое-что интересное? Если честно, пока ничего не понятно. И скажи мне, пожалуйста, что ты видишь необычного вот на этом скриншоте, да, на первом. Как по мне, так здесь необычного это то, что у нас у игр Какая-то интересная броня И очень даже интересный, смотрите, шлемачок, Да, как будто бы они созданы из, из ветвей какого-то а, дерева Вы только посмотрите Да, этот персонаж определенно не тот, к которому мы привыкли И такой броньки у нас, как я знаю, не было вообще в игре Я думаю, что с этим патчем нам ее завезут Данный патч будет небольшим перерывчиком На пути к большому обновлению Туманной Земли В прошлый раз разработчики лишь мельком показали Как будет выглядеть ландшафт этой местности И много из игры было Удалено. Такие, например, места, как Туманные земли, были просто-напросто стерты с лица земли. Особенно это было заметно у тех игроков, у кого они не были прогружены ни разу. И он туда приехал и увидел просто пустошь. Да, на самом деле Туманные земли предполагают гораздо больше интересного контента, который можно ожидать спустя некоторое время. Скорее всего, выйдут они у нас не раньше, чем в следующем году. Может быть весной, может быть зимой, может быть летом. Пока что, ребята, это все в тайне. Сейчас разработчики активно работают работают над этими туманными землями. Они постепенно приобретают совершенно новые очертания. Их медленно окутывает дымка. И вот что скрывается за этой дымкой. Давайте посмотрим на следующий скриншот. Вы видите, что это у нас такое? Лично я такого, ребятки, даже не воображал, что так оно и будет. Вы посмотрите на эти офигенные пейзажи, на этот ландшафт. Какие-то огромные просто валуны у нас невообразимые. Пока что в игре нет тех самых огромных вековых деревьев, но я думаю, что и не будет. Скорее всего, сюда завезут какой-то совершенно новый ландшафтик да, и тех деревьев, которых мы видели раньше здесь не будет. Да, раньше у нас были просто деревья переростки с болот просто увеличенные в размере. Но на самом деле мне кажется, что в туманных землях будут деревья и будет немножечко другой пейзажик, нежели тот, к которому мы привыкли. Также разработчики зацепили тему касательно тоже нововведений в игру. Это у нас морозные пещеры. Это тоже будет скорее всего отдельным обновлением сделано. Разработка пещер в горном биоме ведется полным ходом и возможно там будут даже жить в них волки, а может быть и нет, а может быть еще каких-нибудь интересных монстров завезут, может типа медведей, пока что еще друзья неизвестно, да пока что ребят все туманно, я просто вам оповещаю то, что у нас а, возможно может быть. Как и в случае с туманными землями, информацию что вы видите сейчас вот на этом скриншоте, это еще не полная финальная версия и не окончательный вариант. Ну хочется конечно же показать разрабам гораздо больше, но пока что все держится друзья в тайне. На самом деле очень интересно смотрится, я думаю что в морозном биоме Будет по принципу, как мы с вами видели в черном лесу, лесу э, выполнена пещера тролля. Просто-напросто подходишь к определенному какому-то монументу, заходишь вну вовнутрь, у нас подгружается область, и мы попадаем в какую-то совершенно новую локацию. Скорее всего, это и будет так у нас выполнено. Потому что пока что механика игры такое предполагает в полной мере. Также у нас точно выполнены и подземелья на болотах вот эти вот крипты, где мы ищем с вами железо. Да, я думаю, здесь в морозном биоме будет сделано по такому же принципу. Конечно, ребят, хотелось бы и гораздо больше информации по совершенно новым патчам, по обновлениям. Разработчики все прекрасно понимают, что мы нетерпеливы, что нам хочется гораздо большего, но они пока не могут нам выкатить гораздо больше интересного контентика по этой игре, поэтому... Все что нам остается конечно же ждать Также разработчики попросили помощи у нас у игроков Да у приверженцев игрушечки Вальхейм Сейчас как раз таки проходит у нас церемония награждения На номинацию игры года И разрабы попросили поддержать их творение В этом как говорится в этой номинации Пожалуйста не проходите мимо дорогие друзья Поучаствуйте в этом грандиозном событии Просто-напросто переходите на страничку игры в стиме И там будет для вас предложение Дать номинацию игрушечки Вальхейм на номинацию нацию лучшей игры года. Пожалуйста, посодействуйте, давайте поддержим любимый проект. Будет очень круто, если игра получит эту оценку. Ну что ж, а на сегодняшний день это пока что вся информация, которую я тебе хотел рассказать по игрушечке в Что ты думаешь по этому поводу, дорогой зритель? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления на этот счет. Мы с тобой предметно пообщаемся, ведь у братишки Scratch есть такая особенная фишка, как отвечать совершенно на все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся про